Я перестаю дышать yeah. Звуки на минимум, чтобы не мешать Эти облака, фиолетовая вата Магия цветов со льдом наших стаканы. Как поется в песне группы DDT, осень вновь напомнила душе о самом главном, ведь каждый геймер знает, что именно осенью выходит больше игр, чем большинство может себе позволить. Но прежде чем начать, я хочу предложить вам подписаться на мой канал, здесь вы всегда найдете обзоры и превью игровых новинок. Подписывайтесь, не пожалейте. Ну а сейчас давайте же взглянем на самые ожидаемые игры осени 2017. Мы просём вас. Даже против Вали. Можете заплатить Держись крепче, Нокс! В Microsoft приняли правильное решение, когда выбрали данную игру для демонстрации способностей Xbox One X. Forza 7 выглядит потрясающе. В игре будет более 700 автомобилей, что намного больше, чем в любой другой игре. По словам креативного директора студии Turn 10 Дэна Гринвольта, Forza 7 удивит всех великолепной физикой, которая получилось добиться, благодаря тому, что Microsoft может себе позволить партнерство с Porsche. Соперничество является важной частью концепции, но создатели хотели, чтобы игроки ощутили, Чутили индивидуальность, поэтому позволят игрокам кастомизировать внешность водителя. Если вы просто хотите хорошо провести время, отключите реалистичную физику и зарубитесь в сплит-скрин с друзьями. Но если считаете себя профессионалом, то вперед играть по сети против других водителей, жаждущих проявить свое мастерство. Неожиданно для многих Evil Within 2 поступит в продажу спустя всего несколько месяцев после анонса. Вот молодцы ребята из БТСД, не хотят мучить поклонников, а вот персонажи игры решили морально уничтожить. Себастьян после событий в первой части развелся с женой, погряз в алкоголизм, но нашел снова сил, чтобы вернуться в мир ужасов, где кажется, что все еще есть надежда спасти свою дочь. Очевидно, что разработчики решили убавить дух японского хоррора, и сейчас дизайн игры стал более знаковым для европейских геймеров, а также игроков из США. А все потому, что сменили режиссера, под руководством которого команда решила уделить внимание не только классическому хоррору, но и сюжету. Внезапно выскочит монстр, стены раскрасятся кровью. Вас испугают, однако студия Tango Gameworks желает раскрыть и персонажа, сосредоточиться на элементах психологического триллера. году жажда денег заставила компанию Electronic Arts скопировать сюжету фильма в серии Форсаж и предоставить сюжет. Название игры говорит само за себя, поэтому главные герои, словно мстители, будут бороться с организованной преступностью, а также бегать от полиции. Создатели обещают широкий спектр модификаций автомобилей, а также возможность кататься по открытому миру, чтобы вернуть жизнь легендарным автомобилям. Эта идея, кстати, весьма интересная. Вам предстоит собирать уникальные детали для того, чтобы вернуть жизнь классическим машинам. В игре будет самая большая открытая площадка и виртуальные водители будут гонять не только по асфальту, но и по бездорожью. В конце концов, НФС приглашает разбивать вражеские автомобили при одном лишь прикосновении и гнаться загруженной фурой, что едет быстрее мощного легкового автомобиля. Спустя 5 месяцев герой игры оказывается в Америке. И в то время как Activision боятся обидеть слишком ранимых, студия Machine Games плевать хотела на ваши чувства. Поэтому свастика, нацизм, расизм будут уничтожены при помощи насилия. Вот что нужно, чтобы оторваться по полной шутере от первого лица. Помимо мрачной, но в то же время и увлекательной постановки, создатели также гордятся улучшенной анимацией главного героя новым ассортиментом оружия и свежими их модификациями. Но самое Главное, так это взрывной экшен, и разработчики обещают, что это по-прежнему основной приоритет. <звы> Южный парк расколотая а. «Расколотый, но целый» Это история о воистину величайших супергероях нашего поколения Забудьте про то, что произошло в предыдущей части Ребята начали новую игру Поэтому и вы, хоть и стали королем прошлой игре Теперь ваш статус ничего не значит Боевая система стала более продвинутой И враги слегка умнее, но важнее всего, как и раньше Юмористическая подача игрового процесса Которая и делает данное творение незабываемым Включая расходы на рекламу, самая дорогая игра в истории видеоигр возвращается с сиквелом. Визуально игра почти не изменилась, но разработчики обещают, что она подарит новые ощущения. Игровой мир будет полон удивительных историй. Эти истории игроки будут обязаны найти сами. Создатели утверждают, что именно исследование делает прохождение столь увлекательным. Аспект кланов был улучшен. Если, например, вы собирались проходить рейд, а один из ваших друзей отключился от игры, то вы сможете освободить это место для любого желающего игрока, который сможет присоединиться к вашей группе. Это поможет сэкономить время и найти новых игроков для совместного прохождения. Для тех, кто собирается играть на ПК, вам стоит знать, что игра станет доступной на платформе от Blizzard Battle.net. «Тени войны» это сиквел, который по-настоящему поднимает планку прошлой части. Начинается самая настоящая война за Мордор, и главный герой создает для себя собственное кольцо всевластия, которое поможет ему в бою против Саурона. За вами армия орков и троллей, но не все останутся верны вам до самого конца. Система врагов расширена. Будьте внимательны, ваш друг может оказаться предателем, а бывший враг способен вернуться из мертвых, чтобы отомстить. Ну или же орк, которому вы как когда-то даровали жизнь, успеет вовремя, чтобы спасти вас от гибели. Боевая система по-прежнему многослойная и позволяет беспощадно справляться с толпой противников, ну а новые игровые возможности улучшают динамичность геймплея, когда вы пытаетесь занять очередную крепость. Я был в восторге от первой части, в основном из-за глубоко проработанной боевой системы, на которой, собственно, и держался успех дебютного проекта. Компания Ubisoft представляет новую главу в серии Assassin's Creed Если вы поклонник франшизы, то вам наверняка будет интересно узнать, с чего же все началось Как зародилось братство профессиональных убийц Протагонист по имени Байек выходит из тени, чтобы не дать исчезнуть традициям старого мира Клеопатра восходит на трон и время фараонов подходит к концу Древний Египет является новой игровой площадкой, которую создатели выбрали для менее линейной игры. Вы можете выполнять второстепенные задания, искать сокровища или же взяться за основную сюжетную линию. Боевая система стала более агрессивной, но кажется, что пострадала плавность анимации. Но возможно, что некоторые визуальные детали были утеряны лишь потому, что целевой масштаб игры был увеличен. Остается надеяться, что это так, и аспект RPG будет по-настоящему раскрыт. Создатели утверждают, что дан игра должна стать началом новой трилогии поэтому остается уповать на то что студия по-настоящему потрудилась чтобы предоставить фанатам всячески качественный проект Call of Duty во Второй мировой войне является надеждой компании Activision, которая должна вернуть доверие поклонников. История расскажет о рядовом Дэниелсе из Техаса. Молодой парень впервые видит ужасы войны, и все у него начинается с высадкой в Нормандии. Если смотрели «Спасти рядового Райана», то знаете, что это не шутки. Кстати, именно данный фильм Стивена Спилберга вдохновил разработчиков из студии Sledgehammer на разработку данной игры. Сюжетная кампания, если верить создателям, ничего не упускает но вот играя по сети вы не увидите свастику, зато будут чернокожие женщины в немецкой армии. Все еще не могу переварить данную информацию, настолько же это тупо. Глядя на Destiny, команда Sledgehammer внедряет в игру открытое виртуальное пространство, где вы сможете встретиться и поболтать с товарищами, взять новые задания и награды. Игре будет свойственна некая система званий, то есть карьерный рост. Если в прошлый раз фанаты получили пустую игру с кучей платного контента, то на сей раз вот вам мультиплеер и еще одиночная кампания в придачу с действием после фильма «Возвращение джедая». Главная героиня Айден Версио Которая руководит элитному отряду штурмовиков, поэтому сюжет расскажет О темной стороне. Актриса Джанина Гаванкар, что исполнила Главную роль в игре, утверждает, что История не превратится в обычную Сказку про злодеев, ведь каждый злодей Является героем своей истории Добавила Джанина. Ну а контента В мультиплеере действительно много Тут вам приквелы, оригинальная трилогия Ну и естественно новая эра Дарт Мау, Люк Скайуокер Кайло Рейн и другие герои встретят в бою. На сей раз создатели разработали систему классов, а также добавили немало транспортных средств, которые помогут вам победить врагов как на земле, так и в воздухе. Если вам нравится мой контент, то вы можете поддержать канал и тем самым помочь ему развиваться. Для этого загляните в описание, где вы найдете необходимые ссылки. Ну а какие игры ждете вы? Мне интересно узнать, поэтому пишите комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. С вами был я, спасибо, что смотрите. Пока.